здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика снова вяжем носки интересный такой способ девчонки не могла вам не показать сама попробовала вам показывать. так нитки у меня опять 200 метров 100 граммах остатки девчонки как обычно поэтому даже этикетки у меня нет на эти нитки э -э моя нога спицы два с половиной миллиметра и платочная вязка петель набираем сейчас я вам скажу вот если моя стопа 24 сантиметра и вот если сложить вдвое эту деталь минус 4 сантиметра то есть 20 сантиметров всего 40 то есть двойная деталь здесь у меня 4 сантиметра длина вашей стопы минус 4 сантиметра в моем случае это 90 петель, я набрала на спице 90 петель и провязала платочной 5 сантиметров. Теперь я буду добавлять, я привяжу дру, нить другого цвета и свяжу 4 ряда этой нитью. Вот смотрите, провязала я 4 ряда красную полоску и 8 рядов, 2 раза больше желтую полоску. Всего у меня 7 сантиметров высоту. Теперь будем делать мысик. Для этого я разделила все петли на поп пополам. У меня здесь 80 петель. Я делю по 40. 40 с одной стороны, 40 с другой стороны. Теперь что я делаю? Я вот эту нить оставляю здесь и переодевай просто переодеваю петли на правую спицу до маркера у меня осталось две петли я здесь вот привяжу красную нить так и делаем в следующие вот эти две петли провязываем вместе лицевой Одна, снимаем маркер это две петли было перед маркером далее следующие две петли тоже лицевой после маркера и третий раз две петли лицевой поворачиваем работу на изнаночную сторону первую петлю снимаем 2 Провязываем и две желтые вяжем вместе. Поворачиваем. Первую снимаем. То есть в каждом ряду в конце мы будем добавлять вот две желтые петли, но только одной петлей, провязав их вместе. В лицевом ряду лицевыми петлями, в изнаночном ряду изнаночными петлями и так далее продолжаем вязать. и закрываем девчонки вот смотрите мы до того момента я сейчас так передвину вот визуально вы должны определить вот что у вас уже хватит да? у меня здесь осталось 16 петель на центральных спицах у меня 22 петли и здесь 16 вот и сейчас я решила что мне хватит теперь я буду поступать таким вот образом те петли которые я перенесла на правую спицу я возвращаю обратно и буду вязать желтой нитью платочной вязкой Все мое вязание то есть лицевой изнаночный ряд лицевыми петлями вот здесь а вот приближаясь к моим красным э, ниткам и привязываю этот обрезанный кончик так и вижу далее так до конца ряда теперь я просто вяжу ровное вязание так вот смотрите девчонки провязала я 4 ряда платочной вязкой желтой нитью теперь я перехожу на резинку вот как в этом резинка 2 на 2 Два ряда буду вязать красной нитью, четыре ряда желтой. Вот так вот три полосочки сделаю. Остальное довяжу высоту резинкой 2 на 2, девчонки. Это уже на ваше усмотрение. Можете до конца провязать полосами, как захотите. Можете вообще их не делать. Поэтому вот нитью другого цвета я вяжу резинкой 2 на 2. И тоже высоту регулируйте так, как хотите вы. Как как вам нравится высоту доска я имею в виду 10 сантиметров резинка я провязала вы уже смотрите как вы хотите далее закрываю петли по узору то есть где лицевые петли лицевыми где изнаночные изнаночными вот таким вот образом И так до конца ряда так вот выглядит Вся наша конструкция. Теперь я складываю лицевыми сторонами, вовнутрь, в, э, в принципе, лицевой стороной вовнутрь. И здесь, когда я закрывала петли, я оставила подлиннее нить, одела ее в иглу. Сшить можно, конечно же, крючком и можно иглой кому как удобнее. То есть, сборка уже полностью на ваших предпочтениях. Я сошью иглой. А вы, девчонки, смотрите. Шов тоже, я думаю, не имеет значения. Сшивайте так, как вам удобно. Вот. Весь шов у нас будет вот так вот продвигаться здесь. И потом поворачиваемся и сюда нигде ничего вот смотрите раз два сшила я ниточку теперь обрезаю и все вот такая вот смешная необычная странная конструкция да и вот получается у нас носок выворачиваем платочная вязка как мы знаем очень эластична пришли мне новые ноги девчонки так что теперь уже будут получше фотографии на ноге Коллега я бы я сказала, страшная, как из фильма ужасов. Но говорю, мне а все равно я там носок одену. Ну, в общем, одеваем. <с> одеваем носок. Вот видите, на ноге он смотрится очень симпатично. И вот здесь вот все тоже. Хотя это манекен. Но на моей ноге тоже очень все хорошо садится, как ни странно. И симпатично смотрится. Вот такие вот носочки у нас сегодня, девчоночки. В мою коллекцию в сумочку я собираю отсылать. Вот, вы вяжете себе или кому-то. На этом на сегодня все. Я с вами прощаюсь, с вами была Вика Школа Рукоделия. Всем пока-пока. Ставим лайки, подписываемся на канал и на инстаграмчик. Все, пока, девчоночки.